Лам, лам, это лам. Лам, лам, это лам. Это харф лам. Лам Лам Лам ли. Лам ла ли лу ЛАМ ФАТХАЛА ЛАМ КАСРАЛИ ЛА-ЛИ ЛАМ ДАММАЛУ ЛА-ЛИ-ЛЮ ЛАМ в начале слова Дает ручку, харфу, который слева. Лям в середине слова держится с тем, кто справа и кто слева. Лям в конце слова держится с тем, кто справа. ля ля ля ля ля La, la, la, la, la, la, la, la, la. la, la, la. Me! Мем, ме му м, ми мем, Мим м, м, м, м, ми м, м, м, м, м, Мим. В середине слова держится с тем, кто справа и кто слева. Мим. В конце слова держится с тем, кто справа. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. топ топ Шлеп-шлеп-шлеп. Ой, ой, ой. У Лям и у Мин новые домики. И им нужно купить туда новые вещи. И сейчас они поедут на грузовиках по магазинам. В домик Лям нужны только те вещи, в названии которых есть и буква лям. А в домик мим нужно купить только те вещи, в названии которых есть и буква мим. Поехали! Биби! Смотрим, что у нас есть в мебельном магазине. Какие есть предметы с буквой лям и с буквой Мин? Для б шкаф, дуляб шкаф, буква лям в середине слова. Значит, положим шкаф в грузовик буквы лям. Бля, шкаф. Мисба, светильник. Мисба, светильник. Буква мим. Мим в начале слова. Положим мисба в грузовик. Буквы мим. Мисба, светильник. Ламба, ламба, лампочка, лампочка. Буква ламп в начале слова, буква мим в середине слова. Значит, тут лампочку положим в оба грузовика. Лампа, лампочка, лампочка. Мирлаха, мирлаха. Вентилятор, вен, вентилятор. Буква мим в начале слова. Положим. Мирлаху в... В грузовик буквы мин МИРЛАХА ВЕНТИЛЯТОР ГАССАЛЯ ГАССАЛЯ Стиральная машинка Стиральная машинка Буква ЛЯМ В середине слова Положим стиральную машинку В грузовик буквы ЛЯМ ГАССАЛЯ Стиральная машинка Мир А – зеркало, Миру А – зеркало. Буква Мин в начале слова. Положим миру А в грузовик буквы Мин. Мир А – зеркало. Фалядя – холодильник. Фалядя – холодильник. Буква, Буква в середине слова. Положим талядю в грузовик буквы лям. холодильник. Микноса – микнаса, пылесос. Микноса – пылесос. Буква в начале слова. Положим микносю в грузовик буквы МИМ. Микноса – пылесос. Алляка – вешалка. Алляка – вешалка. ЛЯМ в середине слова. Положим АЛЛЯКУ в грузовик буквы ЛЯМ. АЛЛЯКУ вешалка. НАКАД кресло. НАКАД кресло. МИМ в начале слова. Положим НАКАД в грузовик буквы МИМ. НАКАД кресло. НАКТАБ Письменный стол. Нактаб письменный стол. Мим в начале слова. Положим нактаб в... В... в грузовик буквы мим. Нактаб письменный стол. Пауля стол. Пауля стол. Буква лям в середине слова. Положим Пауля в грузовик буквы лям. Пауля, стол. Теперь поедем в канцелярский магазин. Бип, -би Бибип бип. Аклям, аклям, карандаши, карандаши. Буквалям в середине слова, а буква мим в конце слова. Положим оклям в оба грузовика. Оклям, карандаши. Мистера, мистера, линейка, линейка. Буква в начале слова. Положим мистера в грузовик буквы мим. Мистера. Линейка. Поехали в магазин игрушек. Бррр. Бррр. ЛЮАБА, ЛЮАБА, ИГРУШКА, ИГРУШКА, ЛЯМ, В НАЧАЛЕ СЛОВА. Положим игрушку в грузовик буквы ЛЯМ. ЛЮАБА, ИГРУШКА. БАЛЛЮН, БАЛЛЮНАТ, ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ. БАЛЛЮНАТ, ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ. Буква лям в середине слова Положим балюнат в грузовик буквы лям. Балюнат воздушные шарики. Мучадат, мучадат, кубики, кубики. Буква мин в начале слова Положим мучадат в грузовик буквы мин. Поехали в продуктовый магазин. Без мукессалат ореси. Мукис салат Буква мим в начале слова. Положим мукес-салат в грузовик буквы Мим. У тебя орехи. Лебен, молоко. лебен, молоко. Буква лям в начале слова. Положим лябен в грузовик буквы лям. Лебен, молоко. Мауз, банан. Мауз, банан. Буква мим в начале слова. Положим на уз в грузовик буквы мим. На уз банан. Ляхем мясо, ляхем мясо. лям в начале слова, буквами в конце слова. Положим ляхем в оба грузовика. Ляхем мясо, ляхем мясо. Насоса. чупс. Насаса, чупачупс чупс Буква МИМ в, нач... в начале слова. Положим Насаса в грузовик буквы МИМ. Насаса, чупачупс чупс Лаймон, лимоны. ЛАЙМОН, лимоны. ЛЯМ в начале слова, МИМ в середине слова Положим лимон в оба грузовика МУРАБДА, ВАРЕНЬЯ, МУРАБДА, ВАРЕНЬЯ Буква МИМ в начале слова Положим МУРАБДА в грузовик буквы МИМ МУРАБДА, ВАРЕНЬЯ Теперь отвезем все домой. Ну-ка, ну кто как то? То быстрее доедет? Тебе и домик ближе. Поехали!